Как вы себе представляете самое простое наказание в аду? Как вы представляете себе сам ад? Или наказание в аду для людей, которые ослушались Всевышнего Аллаха? Давайте сегодня поговорим об одном из самых легких наказаний в аду. И кто же эта группа людей, которая будет подвергнута этому наказанию? Некоторые размышляют таким образом. Хорошо, я потерплю некоторое время в аду. Но из-за того, что я мусульманин и делаю не... иногда хорошие дела, Аллах заберет меня из ада, и я попаду в рай. Пусть даже через не некоторое время. Как вы думаете, насколько сложно будет терпеть это некоторое время в Аду? А вы сможете с этим справиться? Чтобы ответить самому себе на эти вопросы, мы приведем в пример самое простое наказание в Аду, которое Аллах сам описывает в Коране. Также вы узнаете об определенной группе людей, которые любят Аллах, и они называют Ибадр-Рахман, рабы и милостивого. Мы должны стараться стать из числа этих людей. Поэтому, дорогие братья и сестры, поставьте этому видео лайк, досмотрите его до конца, чтобы не пропустить важные моменты, а также получит ответы на обозначенные выше вопросы. Итак, Аллах сам говорит в Коране. И они это те, которые говорят, обращаясь с мольбой к Аллаху. Господь наш, отврати от нас наказание гиены ада, ведь наказание ее неотвратимо от того, кто попал в него навеки. Священный Коран, Сура Аль-Фурхан, аят 65. Вдумайтесь в это. Та категория людей, которых любит Аллах, это те, которые просто просят Аллаха и говорят, «О, Аллах, я не хочу в ад, я не хочу попасть в него, отврати его от меня». Почему? А вы послушайте, что говорит Аллах далее. Quan مستقrau ведь наказание ею – бедствие, то есть постоянное, бесконечное, поистине. Она – гиена, плоха, как пребывание и место. Священный Коран, 25 сура, 66 аят. Аль-Хасан сказал по поводу слов. Ведь наказание ею – постоянное. Все бедствие, постигшее человека, не является постоянным, ибо постоянное наказание – вечное. Это наказание очень тяжелое. Это огромное наказание. Трудно вынести это и тяжело даже представить себе. Это ужасное место место прибытия, где бросают тебя на мгновение, на долго или на вечность. Как ты спросите вы? Дайте нам объяснить вам это, но перед этим у нас для вас есть очень важное объявление. Представляем вам возможность лечиться самым лучшим и достойным для мусульман путем – это хиджама. Сам посланник Аллаха Аллах, салял Аллах сообщил, что когда он был вознесен в небеса во время миарадж, не было ни одного сообщества ангелов, чтобы каждая из них не говорили о Мухабад, Повели хиджаму в своей общине. Самым лучшим из того, что мы лечимся, это является хиджам. Сегодня современные ученые доказали, что в 360 частей тела кровь протекает, и после. 20 лет она депрессируется. Поэтому нам, особенно мусульманам, нужно делать хиджаму, чтобы очищать нашу кровь от грязной крови для остережения заболеваний, как диабет. Для лечения нужно делать хиджаму каждые 15 дней, а желательно для профилактики делать каждые 6 месяцев. Мы ждем вас. Звоните, приходите, почувствуйте и довольствуйтесь нашей работой. Итак, в этом страшном месте мы не захотим пребывать никогда. Мустакарран, на некоторое время. На длительный срок. Но есть люди, которые говорят, я совершаю очень много много храмных поступков, но я же не собираюсь вечно гореть в аду. Верно? Из-за того, что я мусульманин, и если я действительно попаду в ад, то это не будет навсегда. Выше приведенное дуа говорит о том, что мусульманин никогда не захочет попасть в ад. Ни на длительный срок, ни на некоторое время, ни на мгновение. Не захочет увидеть его. И Аллах любит именно таких, которые говорят, что не хотят попасть в ад. Никогда. К сожалению, среди мусульман есть такие люди, которые говорят о том, что я буду там, имея в виду неделю, а потом я попаду в рай. Нет, не обманывайте сами себя. Вы знаете, откуда появилось такое мышление? Да, это сказали иудеи. И их словам есть опровержение в Коране. Они говорят, огонь коснется нас лишь на считанные дни. Скажи, неужели вы заключили завет с Аллахом? А ведь Аллах никогда не изменит своему обещанию. Или же вы наговариваете на Аллаха то, чего не знаете. Священный Коран, сура Бакара, 80 аят. Считанные дни в аду? Вы серьезно? Они сказали, мы можем терпеть некоторые дни. Оставьте это. С этого все и начинается потому что вы начнете совершать много грехов. Дальше вместо покаяния вы начинаете обманываться этим ложным убеждением до момента вашей смерти. Скажите, откуда у вас такая уверенность? Или же вы знаете будущее? Да упасет нас Аллах от такой кончины. Вдумайтесь, Аллах говорит, что эти люди не из числа Ибадар-Вахман, не из числа рабов милостивого. Аллах говорит о них. А рабы милостивого являются те, которые вступают по земле смиренно. А когда невежда обращаются к ним, они говорят «Мир». Они проводят ночи падая вниз и стоя перед своим Господом. Священный Коран, 25 сура, 63-64 аят. Ибадур Бахман, рабы милостивого, эти особые люди для Аллаха, которые говорят, мы не хотим увидеть ад. Дни дня, ни час, ни минуту, ни секунду. У нас нет ничего общего с адом. А теперь давайте поговорим о самом простом наказании в аду. Аллах описывает это в 46 аяте суры аль аль Как вы думаете, насколько оно простое? А если коснется их неверующих, хоть дуновения, дуновение, чуточку наказания Господня, до твоего, то они непременно скажут, о горе, погибель нам, поистину, мы были злодеями, причинив зло самим себе, совершая много Божие. Они еще не коснулись огня, они просто почувствовали ветерок ада. У огня есть горячий ветер. Горячий ветер на арабском называется ляфха с буквой лям, но я это не использовал на лям. Аллах говорит навха с буквой нун. На самом деле это означает прохладный ветерок, а не горячий ветер. И навха арабы используют тогда, когда, к примеру, вы открываете окно и слегка дует прохладный ветер ветерок, который попадает в комнату. Неверные почувствует ветерок нафе, даже не внутри ада, а только снаружи. Они еще не почувствовали огня, они не видели еще ничего. Они просто едва почувствовали этот ветерок, который уже с трудом переносится. Масадхум, Чуточку коснулось их. Например, когда вы готовите что-то у плиты, и горячий пар чуть коснется вас, это просто пар, это даже не горячая жидкость. Аллах не говорит, что жидкость коснется их. Он говорит, воздух чуть-чуть коснется их, доля секунды, что означает, что даже ворот ада еще еще не открыты, только немножко приоткрыты. После того, этот ветерок прикоснется к ним на долю секунды. Они скажут, «О горе нам! Воистину, мы были несправедливы!» А они клянутся в том, что никогда не чувствовали такие пытки в жизни. Для них это уши, как худшее адское наказание. Вайль. В одном из хадисов пророка, саллиллаху александрам, описывается его как «самая худшая часть ада, страшную настолько, что сама ад боится ее». Представьте себе, и эти люди, чувствуя самое простое, говорят, «Я вайляля! Я, наверное, уже вайли в самом худшем месте ада, думая, что они попали в самое худшее место. Но они еще даже не приблизились к аду, они еще не вошли в ад, а только снаружи. Поэтому не обманывайтесь ложными идеями, будьте верны завету с Аллахом, изучайте свою религию, узнавайте, что ведет нас в рай, в вечность, в милости Аллаха, а что может стать причиной вечности в огне. У нас не должно быть мышления сынов Исраиля, иудеев, которые говорили, что они прибудут там считанные дни. Нет и нет, это невозможно. Мы должны быть из числа людей и Бадр Вахман, которые изучают свою религию, любят Аллаха и Его посланника, так как этого требует наша религия. Мы не хотим видеть ад никогда. Самое время задуматься. Всевышний Аллах говорит: скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе. Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он прощающий и милосердный. Священный Коран, Сура Толпы, 53 ая. Надеюсь, этот ролик был полезен для вас. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии и идеи для следующих видео. А, дорогие братья и сестры, поддержите нас финансово, чтобы мы смогли дальше продолжить наше дело, благодаря которому с дозволения Аллаха будут призываться люди в ислам. А вы будете получать за это награду, иншалла. Абсолютно все ваши пожертвования идут на расход, связанные с монтажом новых роликов и оплатой платных сервисов. Если вы хотите поддержать нас и участвовать в благом деле, то реквизиты мы оставим в закрепленном комментарии. Мы просим Аллаха вознаградить каждого за участие в этом благом деле. Да вознаградит вас Аллах наилучшим.